Хотите знать, как люди узнают о вашей компании? Стоит задача эффективнее привлекать аудиторию? Тогда новые инструменты Яндекса вам точно помогут. Привет! Меня зовут Ирина, и это «Фишки Яндекса». Теперь в профиле вашей организации в Яндекс.Справочнике вы можете отслеживать, как пользователи взаимодействуют с вашим бизнесом самых разных системах Яндекса. Кликают на «Позвонить», строят маршруты до вашего офиса, сохраняют себе ваш контент. А поможет в этом специальный счетчик метрики, который создается автоматически и для каждой организации в справочнике. Как это работает? Для всех существующих и новых организаций в Яндекс справочнике теперь автоматически создается специальный счетчик метрики. Он показывается в общем списке счетчиков. Доступ к нему есть у владельца организации, справочники и у ее представителей. Какую статистику можно посмотреть? Теперь, когда вы заходите в профиль вашей организации в справочнике, на главной странице вы увидите статистику вот по таким событиям. Все взаимодействия. Клики по кнопке ⁇ Позвонить ⁇ Клики по кнопке ⁇ Перейти на сайт ⁇ Клики по кнопке ⁇ Построить маршрут ⁇ Переходим в раздел ⁇ Статистики ⁇ Здесь можно посмотреть информацию более подробно. А по ссылке на метрику откроются специальные отчеты по целевым событиям на Яндексе, в которых можно посмотреть более детальную статистику. Посещаемость. Общая картина посещаемости сайта и конверсии в динамике. Источники. Распределение визитов по источникам, приводящим посетителей на сайт, рекламным объявлениям, поисковым запросам, социальным сетям и другим. Аудитория – анализ характеристик посетителей, регион, пол и возраст, интересы, количество и периодичность визитов на сайт и другие. Содержание – взаимодействие посетителей с контентом сайта, посещаемость отдельных страниц, страницы, с которых начинаются и на которых заканчиваются визиты, переходы по внешним ссылкам. Технологии – данные об используемых посетительных устройствах, операционных системах и браузерах. мониторинг. Результаты мониторинга, доступности сайта и нагрузки на сайт. Как можно использовать эту статистику? Она поможет лучше понимать, откуда люди узнают о вашей компании и отслеживать отдачу от ваших активностей. Помимо этого, вы можете прицельно работать с вашей аудиторией, например, чтобы поддержать ее интерес к вашему бизнесу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!